Коллеги, всех приветствуем. Давайте посмотрим, что у нас есть на рынке интересного. И начнем, как обычно, с нефти. Так, смотрите. Нефть у нас прекрасно реализовала фикс-префикс, о котором я говорил еще в прошлом видео и в позапрошлом, насколько помню. Что у нас есть интересного? 54 54,07, 54 16 идеально все взяло поэтому хоть один ордер у вас обязательно должен был по нефти стоять порядка 100 сколько там но ну, чуть больше 100 пунктов можно было заработать а это у нас 1100 долларов на один контракт поэтому эту сделку ни в коем случае нельзя было пропускать и была возможность, что цена пойдет ниже на обновление вот этих лоев, но, к сожалению, мы этого не увидели по той простой причине, что здесь жестким образом кластерными вливаниями цену остановили. Уже, в принципе, здесь стопы снесли и цена развернулась. В принципе, мы сейчас видим с вами движение наверх, хорошее импульсное движение, обновили мы хаи, и сейчас идет такое неспешное наборное движение. Есть вероятность, что уже с текущих цена может уйти, в принципе, есть, поэтому один из вариантов развития событий это искать покупки с текущих, но мое мнение как-то что-то высоковато. Но, тем не менее, пробовать можно. Поэтому первый вариант развития событий мы покупаем отсюда, и цель у нас... Э, можно попробовать со стопом 25 тиков. В принципе, если вы правильно определяете точку входа, то 25 тиков по нефти обычно всегда хватает. По целям 55.43, 55.80, следующая маргинальная зона, да, то есть 3 четверти, более чем подходит. В идеале увидеть движение ниже к месячному плацу, это 53, 52 и уже отсюда искать покупки. При таком развитии событий было бы ну, реально много приятнее заходить, но опять же таки могут не дать, поэтому смотрим по ситуации. Между ними 54 тика. Подумайте, готовы ли вы уйти в просадку минимум на ну, где-то 80 тиков. Вот это будет реально много. Далее. Либо пробуем отсюда. выбили по стопу. Пробуем отсюда не заработали так это у нас что касается нефти то есть пока нефти ожидая наверх единственный момент мы можем встретить сопротивление на уровне 5464 вот поэтому с этим пожалуйста ребятки поаккуратнее то есть, 54 64 54 76 но ну, в принципе на этом у нас по нефти больше ничего интересного нет двигаемся дальше еврей Евреи я, как и в принципе все валюты, сейчас ожидаю коррекцию вниз. То есть мы очень-очень неплохо росли. И сейчас, в принципе, все, что требуется, это дождаться коррекции. Вопрос только куда? Самый очевидный момент это к пацу вот этой проторговки. Да, то есть 1.11.25, но будем уже по ситуации смотреть. В принципе, маргинальную зону в обратную сторону тянул. И сейчас я ожидаю... При условии, что конъюнктура на рынке не поменяется, она реально может поменяться, поэтому держим руку на пульсе. Движение, условно говоря, чуть выше, да, то есть вот к 1,4, давайте примерно посмотрим. Ну, может быть даже чуть ниже, да? но суть какая? 1.11.85, сюда ожидает цену, да, то есть спокойное такое накопительное движение, может быть, какой-то боковичок, и дальше в идеале, чтобы цена у нас пошла на коррекцию. Есть несколько вариантов развития событий по стопу, да, то есть прям, ребятки, вы меня заспрашивали, стоп, опять же-таки, исходим из цели, но по евро это 35-40 тиков, ну, даже возьмем 40 тиков, ну, вот 40 тиков. Можете потерять порядка, ну, плюс-минус 500 долларов. Вот, сами принимайте решение, подходит вам такой стоп или нет. Дальше, по потенциальному движению вниз, да, То есть, понятно, это у нас 1,1125. И здесь, кстати, уже потенциал движения – это 120 тиков. Уже 3 к 1. А дальше, на самом деле, давайте сделаем так, по скелету движения. Вариант, конечно, есть, но на самом деле пока не уверен, что мы сюда пойдем. Слишком низко. То есть наиболее интересный момент по движению вниз это 1.1074. Дальше пока не вижу цены ниже, но тем не менее может, может, все может. Так, ну вот так вот давайте отметим. Как итог, ищем продажи от уровня 1.1185, цель 1.1125. 1 10 75 1 10.33. вот стоп давайте возьмем 40 тиков максимально ну, дать оптимально 220 тиков максимально сколько можно заработать 300 тиков вот и считайте по стопу в принципе с евро все Точно такая же ситуация по фунту. По фунту я стою еще с прошлой недели, пережил всю эту безобразную максимальную просадку. Заходил я от кластерного выливания, но ну, чуть повыше даже. Точнее, было несколько входов. Один пониже, другой по -по повыше, но в среднем усреднилось и получилось да, 1,2969. Что я ожидаю? Я ожидаю, что вот это безобразие, то, что нам показали, то, что фунт у нас выстрелил наверх мы сейчас будем эту ситуацию отыгрывать потому что очень сильно мы фунта набрали вверх на прошлом и позапрошлом ты позапор за прошлым да то есть обзоре я говорил то что глобально фунт набрали в шорт ну и в принципе сейчас вот этот флаг боковик будет здорово если меня не выбьют Мне вот этот дельта не очень нравится Благо, пока цена находится ниже. Если меня не выбьют, то я смогу заработать, я думаю. Ну, как минимум пунктов 285, либо даже 385. Ну, тут уже посмотрим. Потенциал, на самом деле, движения реально огромный. И сейчас реально нужно, чтобы цена подошла к 1,2. И вот тогда все будет хорошо. Поэтому... Вариант заходить в рынок на самом деле только один, ну, два, ладно, окей. Первое это 129.09, второй это 129.38. Да, то есть, ну условно говоря, как-то вот так. И чтобы не выбили меня по безубытку. Ну и дальше движение вниз, в принципе, по целям это 1/4, 128.45, это 127.64. Давайте вот так сделаем. Раз. 1,27,64. Это 1,26,50. Ну давайте и на снос стопов вот так, да? То есть куда-нибудь вот, вот в эту сторону. Ну это совсем уж низко, но как минимум в маргинальную зону то точно уберемся. Можно, по крайней мере. Вот. Движение вниз. Неплохо было бы увидеть, но, как говорится, не факт, не факт. Поэтому пока ждем вот это движение. По Что касается стопа, и насколько помню, стопами было реально запредельно, порядка 100 пунктов, потому что ситуация была максимально вот эта тупая, замучили уже с Brexit. Что у нас сейчас? У нас сейчас получается следующая ситуация, что... В принципе стоп может делать не более там ну, порядка 35 40 пунктов опять же таки лучше как побольше потому что потенциал большой я бы сказал огромный платильность большая могут зацепить поэтому если форекс то дробите лот если самое ну там уже по ситуации там уже меньше одного контракта не сделать В принципе на один контракт 40 тиков но ну, также получится как и по евро вот. Так, ускоряемся канадец в принципе жду коррекцию стоп я сделал 40 тиков в принципе все уйдет выше но ну, значит уже хрень и больше смысла ставить стоп нет меня здесь возьмет чуть ниже вот этого пацана сегодняшнего вчерашнего дня потенциал движения в принципе ну что то есть порядка 150 160 тиков на самом деле не факт что то, что я сейчас делаю, полезно, потому что по факту все абсолютно валюты у нас будут, по моему мнению, двигаться одинаково, да, то есть с какими-то, может быть, частностями. И результат следующий: если конъюнктура на рынке поменяется, причем глобально, то по все, по всем валютам я могу получить убыток. Но тут уже кто не рискует. Дальше идем S&P 500 абсолютно та же самая ситуация. Ну да, сходили повыше, но в принципе все остается без изменений, жду я к уровню 29.37. Вероятность того, что дадут этот уровень, на самом деле не такая большая, но тем не менее хотелось бы. А с другой стороны, с другой стороны, сейчас у нас идет череда этих как отчетность, да, то есть конец года отчетности, на отчетность обычно все любят бонусы в Америке, есть такой подход э, цена за акцию, поэтому могут выкручивать, нарисовывать абсолютно любой любые цифры, какие только пожелает лишь бы, то есть получить бонусы, да, то есть годовые бонусы, поэтому очень часто си растет именно под конец года. Как результат, мы можем не увидеть это движение вниз, но пока потенциал остается. Поэтому буду смотреть по ситуации. Как результат: обращаем внимание на 2997, на тысячи ровно. Что-либо здесь мы увидим? Будем пробовать продавать. Не увидим, не будем пробовать. Поэтому на этом сиплом все. Так, DAX. Ну, ГЭП, разрыв, да, то есть движение к уровню это больше для немцев кто торгует dax это пятьдесят 12757 движение сюда и было бы неплохо увидеть но ну, как минимум вот такое движение да но а, то есть у нас здесь есть раз сопротивление здесь у нас есть два сопротивления поэтому что касается dax очень интересно выглядит в, попробовать зайти в продаж от уровня 12757 стоп ну порядка блин, ну большой получается стоп реально большой в идеале сделать пунктов 40, но по деньгам это будет очень дорого для большинства трейдеров потенциал движения здесь 230 пунктов либо 340 пунктов, дальше вниз пока рассматривать не буду, там уже папка на я гадала но в принципе вот, вот цель дальше, золотишко ничего не изменилось треугольник вот это продолжается поэтому дадут какой-нибудь ложный шип от полутора тысяч зашли в продажу лимиткой и цели не менять то есть принципиально сейчас ничего не увидел да то есть у нас есть неплохие вливания да то есть в продажу вот говорить о том что это лимитные были ну, блин фиг его знает, посмотрим я пока за продажу вот, в принципе, все. Пока субъективно, по большей части. То есть, вверх не вижу. То есть, брексит вроде как отработался, отыгрался. А в Америке корпоратив, в принципе, отчитывается. Даже, в принципе, неплохо. Ну, кроме Макдональдса, может быть. Поэтому никаких рисков, да, то есть, и потенциалов входить в золото на текущий момент у инвесторов нет. Швейцарец. Но скотина начал расти, но, в принципе, бывает. Да? То есть, Швейцарцы я вижу также в продаже. Точно так же, как и по фунту, есть вероятность того, что меня выбьют по, по безубытку. Поэтому буду по ситуации смотреть. В идеале не хотелось бы, чтобы вот эта вещь у нас, да? то есть, швейцарец уходил выше 1.01.60. В идеале, чтобы его зажали и дальше опустили в что-то слишком долго я в нем просидел, и еще и отступил он у меня. Поэтому хотел бы уже получить свои дивиденды. Но как говорится. Хотеть не вредно. Поэтому будем смотреть по ситуации. По швейцарцу я также как и по многим валютам, жду сначала движения вниз к уровню 1.0.1.17, к уровню 1.0.097. И уже возможно, уже возможно отсюда движение наверх. Поэтому продавать отсюда не рекомендую, можно конечно попробовать, но на самом деле не рекомендую. покупать отсюда тем более не рекомендую, выглядит максимально стрёмно. Поэтому хотите купить, дождитесь вот когда цена дойдет вот в, в эту область и уже отсюда начинаете затариваться. То есть раз хорошая точка на вход, два хорошая точка на вход по стопам. А, то есть у меня же один контракт отступил, тогда надо сделать стоп. Тогда надо. По стопам обычно по швейцарцу хватает, ну даже 30 тиков. Так. Со стоп. Блин, ну ладно. Пусть пока так будет. Пусть пока так будет, там уже посмотрим. Вообще в идеале, наверное, знаете, как сделать. Ну, посмотрим, чтобы сейчас не затягивать. Один сюда, один сюда. И от каждого стоп, чтобы вот от этого контракта, от этого ордера выживаемость была выше, но будем смотреть, есть вероятность, получилось сегодня мнение, что отсюда нужно покупать, и цена уйдет наверх, но тут уже, не знаю, я пока в это не верю, австралиец, продажа, стоп, тут буквально 20 тиков, уйдет выше, уже будет неинтересно, в идеале, чтобы по нас остановил, Фу, точка входа 6874 я на два тика ниже стою цель точно такая же да, то есть потенциал движения здесь порядка во-первых 50 80 и 100 пунктов поэтому ну, движение вот такие ребятки вот. то о чем я говорил в прошлый раз да то есть вот оно добойное движение наверх была вероятность что уйдут отсюда вот не ушли добили меня вынесли с рынка ну такое тоже бывает поэтому по целям раз два три по маргинальной зоне пока не уверен неплохой подс поэтому есть вероятность что не пусть ну и плюс мы неплохо сходили наверх поэтому ну, неплохо было бы теперь увидеть коррекцию поэтому я сейчас ожидаю среднее движение но ну, где-то пунктов у нас 100 сюда. то сюда для коррекции это самое но есть опасность что идут без нас поэтому если что, сидим на заборе. Та же самая байда по новозеландцу, поэтому даже отсвечивать не будем. По Йене, Как вы видите, пару тиков не взяли. Если не взяли, такой вход я уже для себя не рассматриваю. Буду смотреть по ситуации, даст ли Ена что-то интересное пока в принципе план остается без изменения и актуальный да, то есть в принципе есть вероятность что дадут коррекцию только фото уже будет выше от уровня 92 355 но на самом деле не факт что дадут сейчас мы упираемся с вами вот в этот объем да, то есть ну, чуть повыше это 92, ну, 92 600, там 60 с чем-то вот поэтому в принципе Прорвем, но сразу летаем, поэтому, скорее всего, те, кто ену вот здесь не покупал, как я, ну не захотел, слишком много у меня было рисков, скорее всего, останемся без сделки, там будем смотреть по ситуации. По ене, в принципе, ситуация неплохая, даже с текущих потенциал движения ну, за 100 пунктов может быть. Ну, вот в принципе вот такой обзор вчера у нас не получилось был на мероприятии. в принципе я в социальных сетях показывал какое было мероприятие что могу сказать были неплохие спикеры владелец hof владелец тильда владелец amos rm владелец qtouch все инструменты какие-то вещи были полезны какие-то вещи я уже знал узнал неплохой термин бизнес дно от которого можно оттолкнуться поэтому вопреки всему многие из нас становятся трейдерами не благодаря а именно вопреки поэтому данный термин для многих будет я надеюсь прорывным и если у вас что-то не получается вам просто нужно делать все вопреки и в конечном итоге все получится Ну для кого-то это будет благодаря также рекомендую ребятки ходить на различные мероприятия для чего это полезно Обязательный момент – это знание которое вы получаете от ребят, которые зарабатывают десятки, сотни миллионов, а некоторые – миллиарды. То есть вы должны понимать, что эти ребята уже да, то есть сделали то, что вы только планируете. И поэтому у них есть определенный секрет. А Во-вторых, это нетворкинг. Да, то есть вы знакомитесь с людьми, а не только сидите перед терминалом, да, то есть в трусах у мамы на кухне и торгуете. Да, то есть, ну, это тоже полезно. И третий момент, таким образом вы сможете найти инвестор, потому что очень часто меня спрашивают, как получить деньги в управлении, где найти инвестора, помимо топ трейдер. трейдера Надо ходить по таким мероприятиям, уметь опрезентовать, качать скилл, харизма, переговоры, продажи, обаяния и тогда у вас все получится. Все, на этом мы закончили возможно завтра сделаю нет завтра не сделаю завтра я иду на альфа бизнес форум в принципе на этом все и пока пока до новых встреч